Привет, ребята. Этот урок я записываю по просьбе подписчика, который вконтакте попросил меня рассказать, что такое пассивы и активы. На самом деле, это базовая, фундаментальная вещь, но, тем не менее, это еще и секрет того, почему многие люди нищие. Я подумал, что это довольно полезная информация для тех, кто вдруг ее не знает или вдруг ее еще не осознал, поэтому решил сделать такой простой урок. Итак, поехали! Что такое пассивы? Пассивы — это все, что отнимает у вас деньги. Причем отнимает у вас деньги, скажем, в продолжительный срок это особенно плохо то есть одно дело вы купили телефон за 10 тысяч рублей и совсем другое дело если у вас например есть ипотека которая каждый месяц у вас забирает 10 тысяч рублей итак пример пассива и классического пассива на котором в россии часто запарываются люди это ипотека следующий пример пассива это кредиты тоже я думаю объяснять долго не надо кредиты это почти всегда особенно для физических лиц если это не в бизнес кредиты не кредит под какое-то развитие, а просто кредит на свои хотелки, на свои нужды. Знаете, как по телеку рекламируют. Возьми кредит, чтобы купить там ребенку компьютер на Новый год. Ну, окей. Имущество, которое не сдается в аренду. Например, если у вас есть квартира, она у вас простаивает, там никто не живет, вы ее не сдаете, но вы платите за нее квартплату. Это пассив. То есть она у вас каждый месяц выводит денежку из кармана. Бизнес, который не встал еще на ноги, тоже может быть пассивом. Ну, например, я вот в один из бизнесов сейчас вкладываю по 3000 рублей в месяц на его тупо поддержание в жизненном состоянии, да, но при этом он ничего не приносит. То есть это тоже мой такой пассив. Ну и ежемесячная оплата ненужных услуг, еще один пример пассива. Кстати, в комментариях вы можете написать тоже пример пассива, это будет полезным упражнением для вас, то есть любого пассива, который есть у вас в жизни. В комментариях, пожалуйста. Так вот, в чем за пара? Люди копят много пассивов, и каждый месяц у них уходят деньги. У них только появляется зарплата, им уже нужно оплатить кредит, ипотеку, оплатить какие-то услуги, которыми они не пользуются. И, соответственно, из-за этого деньги уходят в трубу. Смотрим дальше. Теперь в более позитивную вещь. Что такое активы? Активы – это, например, акции, если они растут. Это, например, счета в банке, если они растут. Но В России сейчас тяжеловато немножко с банковскими счетами, потому что инфляция очень высокая. Но, тем не менее. Долговые расписки в вашу пользу, то есть вы заняли соседу 5000 рублей, он вам через месяц отдаст 7000 рублей. Это актив, он у вас каждый месяц, ну вот, в течение этого, по крайней мере, месяца будет приносить вам прибыль. Имущество, сданное в аренду, у вас есть квартира, вы ее сдаете, вам платят 5000 рублей, соответственно, это актив. Работающий бизнес, например, мой YouTube канал на данный момент, это мой актив. Даже вот этот канал, на котором вы сейчас сидите, это актив. Вы смотрите этот ролик, а я хорошо, если заработал на этом несколько копеек. Это мой актив. Теперь э, давайте еще раз разберем, что такое активы и пассивы. Актив это то, что приносит вам деньги, а пассив это то, что забирает ваши деньги. Нищета наступает, когда ваши пассивы перевешивают ваши активы. То есть вы тратите на всякую ерунду или на вещи, на которых можно было сэкономить, на вещи не самые полезные, больше денег, чем вы зарабатываете, чем приносят ваши бизнесы, сданные в аренду квартиры, э, сданные в аренду машины, сданные в аренду жена, дети и вся ваша семейка. Теперь давайте рассмотрим довольно интересную ситуацию, чтобы было с примером. да? Счастливый панда отправляется в автосалон, чтобы купить себе автомобиль. Он покупает себе Рено Логан, потому что на примере этого автомобиля очень легко считать. Не потому что я хочу Рено Логан, поверьте. Это далеко не так. А что мы получаем с этим Рено Логаном? Мало того, что сам автомобиль на старте стоит 500 тысяч рублей. За 5 лет расходы на обслуживание этого автомобиля выйдут в 300 тысяч рублей, почти в 400. Здесь можно посмотреть ОСАГО, каска, ТОПЛИВО. При годовом пробеге в 15 тысяч километров, то есть не таком и огромном, машина будет обходиться вот в такие деньги. Плюс, машину ты за те же самые деньги не продашь. То есть, например, в чем плюс недвижимости большой? Она хотя бы замораживается. То есть она, если и падает по деньгам, то есть если ты сейчас купил квартиру за миллион, то потом, может быть, ты и продашь его там, за миллион-двести с учетом инфляции через там, несколько лет то э, недвижимость ты хотя бы заморозишь машины всегда падают то есть нет такой машины пожалуй которую сейчас можно купить новую если мы не говорим о каких-то раритетных там, машинах может быть там прошлого века да если ты покупаешь сейчас новую машину она в любом случае будет падать неважно стоит она в гараже или что бы ты с ней не делал то есть ну, в большей части случаев она почти всегда будет падать ну и вот на этой простой табличке можно увидеть что машина обходится не только в 500 тысяч на ее покупку изначальную да ну и обходится еще и обслуживание этого автомобиля в 379 тысяч. Я часто привожу такой пример, когда меня спрашивают, почему я пока не купил машину. Я говорю, у меня на такси в месяц уходит максимум 6 тысяч рублей. Я много езжу на такси, я почти всегда или пешком или на такси, я не езжу там в автобусах, нигде. Я так катаюсь на такси. 6 тысяч рублей э, в месяц, казалось бы, огромная сумма. То есть это как бы огромный, по сути, пассив, да? Но если мы сравним это с покупкой Renault Логана, который за 5 лет выйдет 879 тысяч, то получится получится совсем другая цифра то есть получится что в принципе я довольно выгодно пользуюсь тем чем я пользуюсь Но давайте откроем калькулятор тысяч у меня уходит на такси в месяц мы умножаем это на 12 месяцев получается что я тращу на такси 72 тысячи в год довольно большая сумма да довольно большая умножаем это на пять лет получаем 360 тысяч то есть обслуживание рено логана выйдет мне в те же самые деньги что и катание на такси. При этом мне не нужно покупать машину. То есть мы не забывайте, что у нас сам Логан еще стоил 500. То есть просто тупо обслуживание мне обойдется абсолютно так же, как ездить каждый день на такси туда-сюда. Я не говорю, что нужно покупать машину, я просто говорю, что нужно правильно считать, выгодно ли вам делать то или иное приобретение, особенно если оно дорогостоящее. Ну и собственно такие дела. Еще раз повторюсь, что чтобы лучше и богаче жить, вам нужно копить активы и поменьше пассивов. Пассивы они тянут... Одеяло на себя и в итоге получается так, что толстая панда, которая кушает торт, тратит деньги на пассивы, она перевешивает нашу бедную маленькую пандочку, у которой активов у которой пока что не так много. Это базовый урок финансовой грамотности, ребят. Плюс вот пример про машинку, он посчитал, по-моему, довольно интересно получилось. Ставьте лайк, если вам понравилось. И, кстати, скажите, как лучше рисовать, как я раньше это делал в Paint или делать все-таки вот такие простые презентации. Мне важно ваше мнение.